Добрый вечер. Здорово. Почему грустите? Все не грустим, все нормально, отлично. Mm. О чем общаетесь тут? Ну, общаюсь с россиянами, о их мышлении, о их ментальности, о их понимании, о жизни, о войне. А у нас войны нету. У кого у вас? У россиян войны нету. А россияне, не воюют. а россияне не воюют сейчас ни с кем? Нет, ни с кем не воюют. А как вас зовут, скажите, пожалуйста? Славик. Славик, пошел ты нахуй, Славик, понял?